Второе измерение у нас измерение КСВ антенны. Измерять мы будем анализатором RigExpert Эксперт А600. Так, антенку мы уже поставили. Она у нас сравнительно небольшая. И посмотрим по частотам КСВ, какое у нас будет. Примерно на 400 у нас 3.7. На 433.75 это первый канал ЛПД 2.8, что сравнительно неплохо. И на ПМРе и 7 То есть в принципе у антенны резонанс это ПМР диапазон на 470 уже пошло, поднимается у нас 2.1. Сейчас посмотрим график. КСВ Ну вот такой вот 459, у нее нисходящая точка 1 и 2, то есть антенка маленько смещена, но это не критично.